А <laughs> и ты где находишься в красном селе, Я в красном селе. пойдем пока. всем пока подожди не пока, пока. всем привет, привет. посмотри какой туман ну что пойдем прогуляемся туман. скажи всех люблю, всех люблю. Привет! О, как грубо! Ты там не завалишься, девушка? О. Мне кажется, там нет прохода. Красиво идешь? Ты, наверное, не превалюешься? Будем надеяться. <связь> э -э! Что такое? Ужас. Сопросом прощения. <связь> ну давай, беги скорее. Ну что? Ну? Давай, беги. А, ты меня не знаешь, да? <связь> Прошла мимо. Спускаешься? А как же я? ку okay. Помощь ручкой